Всем привет, дорогие друзья, с вами Адриан, и мы продолжаем так, это я мэр города, чудесного города, мэр, короче, так, го мэр какого-то города. Пойду сейчас к мэру. Так, я сейчас, привет, мэр, я сейчас, привет. Мэр, мэр, заходи от тебя, вообще, что ты захочешь, Мне надо, Мне надо, тебе в кабинет, где Так, посидишь. секретарь, принеси мне кофе, принеси мне кофе. Минут. Что так, тебе, секретарь, где этот ваш кабинет? Тут мой кабинет я тут э, насчет дома себе приобрести денежки нужно на заболе территории поскольку типа, они стоят короче 32 тысячи вот приносишь мне это только территория там нужно сколько попросить еще раз тут денежки деньги вернул быстро трабор какие две тысячи тут деньги лежали да они, они сломали пластмассовые них нет, нет. Uh, так, 32, 32 тысячи за территорию, просто за землю. Да, да. 5 а, на 5. А Каких как 5 на 5. Вся территория дома сколько вот стоит. А дом весь сколько стоит? Дом еще 32 тысячи. Да вообще, взял. Ладно. сегодня подзаработать криминальным путем, пойду воровать вас. Я шучу. Так, Хлоя, так, бежи, беги сейчас, а, пойдем расспрашивать всех людей. а Тот, кто будет, чтобы купить новый муж этому Габриэлю, будем собирать деньги. Побежали. А, хорошо. Можно? Я, я разослала уже всем письма, жду от... Принеси мне немного покушать. Вот тебе деньги там, mm -hmm. кого у кого там, у кого. Принеси хорошо. мне на это все деньги, принеси мне кушать. Так, так, первые yeah. пойдем к Габриэлю. Габриэль, так. тук тук тук, а он не слышит. Теперь он потерялся, Габриэль. Габриэль потерялся, ладно, посмотрим, что у него дома есть. Так. Может, да. он где-то пушки держит? -мо, это сколько надо работать, чтобы заработать себе на квартиру? Это <клёх> вообще хамка. Я слышу, что уже не мэрша вообще офигевшая принеси мне 32 за землю ну ладно договоримся с ней хотя бы поменьше О, привет. привет я тут на квартиру все работаю ты прикинь сколько у вас квартиры строят mm -hmm. О, стоит 32 тысячи это mm -hmm. только за землю. за землю еще за и еще за, зод, за дома 32 тысячи на вообще yes. и получается 50, 50 ой по 500 это сколько надо стак только за землю да Ух, ток, ток, Да я тут... Справляюсь. Феликса нету, где весь город, алё? Давай, давай я тебе помогу, тогда. Давай. Так, а где все люди? Почему, куда не сиделись? Что, в шахте все? Эй, ты, Вася, Вася. Надо этот, нам На Новый Учий Габриэля не потилов, хочешь? Наверное. А, всё, хорошо, позже. Зарплата я дожди. О, о, о вижу, вижу, вижу. Так. Так, а, вы все время на, на, на Новый уши Габриэлю. Денюшки давай на Новый уши Габриэлю. Да. Нет. Ладно, ну, не, хочешь, не хочешь, чтобы уши Не хочешь уши? новые Габриэль? Собирайте деньги просто так, обдираловками. Вот это такое правительство. А, Обдирать да, деньги. Да, ничего да, не давай. Да я им даю. ничего играл. Это, да. Же, да. это же, это же, это же, это же Смотри, держи вот, вот что, что, сколько я накопил, держи. Так, ладно, давай тоже покопаем, чтобы новые уши Габриэлю купить. Uh -huh -huh -huh -huh. Так, а мэр же не работает вроде. Он же занимается городом, шахте не копается. А я еще... я надали, потому что нужны новые уши габриэлю Без душ Габриэль а... ужасно. А, ну да, Обузы из казны бродине, как бы не надо. Я же не такой мэр, который беру деньги. Мэр сегодня будет мини-игра. Нет, сегодня его не заслужили. Да х... На Халка. когда мы соберем миллион двести на новую уши. Сколько это? Это весь город можно дома. Это а, одно ухо, это одно ухо только. Если наши дома... <связь> <связь> а, <связь> одно ухо, да вы что, совсем с ума сошли. Это за одно ухо тебе вырублю с локтя. Ладно, давайте сейчас через 20-30 минут. Я 20 типа, сделают? я вон пойду вообще на ограбление сейчас банка. О, хорошо. Твоего банка, который находится у тебя где-то в мире. Че, ошалел? Да, берегись. Ты из города выйдешь, берегись, как сопли в платочек. Берегись, берегись. Берегиса. Так что я пошел оформлять бумаги о твоем веселении. Да, как вам нет? Какие бумаги? Это была Все шутка, шахка. Дорогой мэр, что-нибудь да. надо? Да. Это рабыня. Слушай, на, найди, найди по дешевке глаза и уши этому Гавриэлю. На это потребуется много времени для его телосложения, но я постараюсь. Ну, ты видишь, георычке, там такое толстое стекло, ты серьезно? Он ничего не видит, у э, него еще. Простите, я. Э, э, э, можно это без вас разрешение? Можно, заходи. Ох, ё-моё, сколько можно уже. О, привет. Ох, привет. Капец здесь, конечно. Так. Опа, копал уже. Час копаемся, елки падают. Вряд ли у нас кстати, скоро мг, мне кажется, нам уже надо... Навременно уехала. Ладно, скоро вернется. Ты что тут все пропустила, Лев? Я, нет, я тут скопал, копал Держи, держи, держи. Ну, час за час копания мне уже достаточно, на самом деле. Так, ладно, буду менять... Я А, нет, одеваюсь. Не Вот это забери. Пойдем. И мини-игра, -ми мини-игра, вся в мини-игру, да мы седем. кто-то морёт. Кто нас достроил? Мэр, тупица. Все, кто не приходит через 3 секунды, тот Да ты Да, кого ты? Там только 2 на ниточке. Что все? Ты чё нахалкали? Мы уже пришли. Да, нам без разницы, я сейчас взломаю. А кто тебе разрешал? Вы не участвуйте в игре. Все участвую. Все я игру не провожу. Я игру не провожу. Ты офигела, Мы без тебя её Мы без тебя Ну да, мы без разницы просто поиграем. Да, мы просто так, тем более, можем поиграем. Психопатка пошла отсюда быстро. Психопатка, закрой, закрой. Восстанови это. давайте уже нормально. Хватит мне почему не Мэр, я тебе сейчас отфигарю. Вы бесполезные. Я зову вас на игру, вы не играете. Да все мы играем. Кто тут ты знал? психопатка. Кто-то знал. я психопатка. Ну О. почти по цвету подходит, ребят. Все, нормально. Да не, вот так будет лучше а, по цвету побольше. А, а да, что всё. психопатка валит. Так, тебя, э, Вот слышно? она, она наносит мне материальный ущерб. Просто я уже почти умер. Она, она вот бьет ну, меня психопатка ну, всё, давайте начинать? Вали отсюда. Давайте вот все. Нет, я Честь не раз, начну. Раз, раз все. Играть. Раз, я что, Раз, два, три. Поехали. Обычно милк. Ты меня не смеешь даже бить. Блин, пришел отсюда. Что за? Давай слияемся. Ты посмотри, мэра с этой психопаткой слиялись. У мэра, у мэра оружия нету. У мэра, у мэра. У мэра твоя обчихилка забрала. Не мое оружие. Ты кто вообще? Ты что такое? Откуда лук? Вообще, здесь не задальноми стрелять. Я У меня нет оружия, дура. Такая дура, серьезная. отлично. Дают вот, и только, и место. Место. Да, любой, любой, только первое место. Первое место. Все, только первое место получает и ящик. Почему? Потому что у тебя людей было мало. И что? Вас читайте без если не читая меня, вас и так было трудно. Да хотя бы на два места. Нет, только первое место. А, ну и ладно, два, ладно. Ты, давай ты, хотя, ты хотя ты, бы первое, первое. Первое и, первое, первое, и, и третье, первое, третье, второе не надо. Нет, все, вышли, только первое. Ну все, давай мне. Да ты дура! Правильно, делать, разреши, без разрешения. А, а, без разрешения <связь> а, а без разрешения нельзя заходить. А без разрешения нельзя заходить в А я тоже секретарь, он у своего можно. Я не секретарь, тебе не назначали. Брысь, пошел. Второе место жду. Ничего ты не получишь, все не так вас было трое. И что? Четверзово. <связь> у. у меня не считайте, у меня даже оружия нету. Так пойду обменивать деньги. У меня одна <связь> <обезьяна> подобная ее <связь> сломала. Марината. Так, маринет мне срочно в, ко мне в офис. <сёк> Давайте <сёк> еще раз <сёк> только уже с маринет. <сёк> Все, нет. Полезный жду маринет. маринет в офисе. В маринет, маринет, тебя зовут в офис мэра. Не поджигайся. <сёк> Фело не дает награды. Да, в общем, мэр нахал. А где маринет? Так, а да не ее, не надо ид ⁇ скинуть маринет. с престола. Давай ее ограбим. Красная сказал. идея. Маринет, давай мне... Меня шалели. Маринет? Да, они не, не спасми. Я сейчас тебя огрею. А, вот меня... да, защищай мой кабинет, пожалуйста, от всяких наглых лицов. Так я просто иду по улице, он мне начинает... Все правильно. Маринет, Вы Маринет, маринет спроси ко, ко чё мне чё в офис. Маринет, ко мне в офис. О, Капец, ёлки-палки, как мало всего. А нет, мне почти хватает. На землю и на... Пройдем сюда. Марина, ты выпало. получила ящик? ⁇ Он у себя сидит дома на столе, ящик за третье место. Что? Этот, подожди, стой. <с <с <с мне нужен меч. Класс. Да, мне выпала вот эта фигня. Теперь точно идем на ограбление. Пойдем. Сейчас мы Проблема, окрадуем. что? Проблема, идём что? Проблема, меня... что? Проблема, что мужчина Сейчас, это... Сейчас, этой. Все Ладно, выкупили. когда появится <съем> новый меч. Ограбление. Ограбление. <съем> подожди. <съем> у меня, у меня <съем> это... ну, что шалел ты? <съем> <съем> да, она не только меч. Ой, я же сказала. Сейчас с тобой то же самое будет. Ладно, мы это пошутили, всё. это был план да, Карахима от... да. Они собрали да. против на меня бунт построить. Блин. Да извини. Да извини, а ты что ты меня. не отдаешь. Потому что вы не заслужили. Меня, Давайте И здесь, Марина, пройдём. Вы что ж, Леня. Мэриха, пошла отсюда. Мэриха. ты От Гарри мэра. У меня а... закончилось ты, ты к нам не подойдешь. А. Да? Ладно. Нифига. Я так, сейчас, мы сейчас мы вас в тюрьму посадим. Всё. Стой Попробуй тюрьму, догони. Строй секретарь, секретарь. строй тюрьму для этого. Давайте а. я вам помогу дурак. У меня мечи закончились. Ты все в этой тюрьме, сидеть и будешь. Так я вам помогу, смотрите, вот. О, я тоже вам помогу. Нет, убирайте. Да, вот. Это Убираем же вы его. портите дорогу. А, да, е-мое, вот, все, все, все, все, все. У меня есть прекрасное оружие. Я забыла вообще про него. Какое оружие? Уберите. Да, у меня есть оружие очень секретное. Я его использую только раньше. Можешь посмотреть. А так, мэр, ты что, еще раз меня ударишь, я тебя грею? Что, О, стой, стой, стой, стой! Мер, да ты Мер, глупая, Мер. психопатка. Мер, Еще надо... Так, что? смотри. М -м -м вот тебе за землю. О. О. Ой, серик, э -э вот это, <с <с за землю, а вот держи тебе за дом. Все. Подожди, подожди. Нет, мы в ты шахте думаешь, копались, это правда, Конечно. да правда в шахте, а мы правда в шахте копались, алло, ну можешь заходить. посмотреть, иди, мы копались в шахте. мы там пол шахты выкопали, иди да. посмотри, туда, да, еще раз а ты там ударишь, там, меня, с... проверила, да, вы что тут делаете, секретарь, выпрямь, найди их, а, да. Надо ее Ладно, грабить. Пойдем, да, ограбим ее завтра Они ночью. хотят вас ограбить. А, да сейчас я, Ой, да, нет, Ой, я ухожу, ухожу красиво. Ты что на меня руку поднял? Да все. Стополь. Я ухожу, я просто поднял. Руку. Я, я, я ухожу красиво. А -а -а. Ой, ешь корола. Он летает. Он я летает. ухожу красиво. ночная бабочка. Ты что на руку а, на руку Мэш все а, Нет, мы ладно, не мы поштили. А почему это оружие это ничего не, не делает? Потому что оно да, да. такое слабое. Вот вам что-то наносится? Да. Что? Вот тебе что-то наносится? Да, подожди, я, я, мэр, я правда мэр, спрашиваю мэр, вам что-то наносится? Мэр. Да. Что? Слабо, Да нет, мэр. Мэр, нет, мэр, Прекратите, мэр, не надо Мэр на камашка. Постреляй по мне, я посмотрю, наносится или. Да, я точно. Ай, Наношу. Должен... Ты прям да, стреляй, оружие. стреляй прям. Не... Стреляй, иди. Самозащиты. Больно. не нифига да, не У но меня оружие оружие. у тебя есть оружие. у меня нет. Это... Ну, у меня два. Х... Ну, не наши проблемы. два. Три. Ты что? Кто крыса со, такая со спины решила подойти? Ты что, ощешали? А что, меня, что у вас за оружие нечестное? У Меня оружие Вера. Аха-ха, даже с этим я оружием. Я вообще запрещу там за запрещу стрельбу, потому что наглые люди стреляют со спины. Но вы сейчас сделаете так, чтобы наверх нельзя было забираться. Это справедливость. Это заход за, Это за территорию. Не у меня было два хп, я требую переиграть. Мэр. Мэр, я требую переиграть, чтобы у участника не было неполное количество хп. Ну, это уже твои проблемы, ты мог пойти кушать себе купить. А, вот. мэр, как вы воели, как вы ее может приносил? Ну, извини, нет, я не хочу, чтобы меня спаста сняли. Тебя не снимут не сюда. Просто. Второе я место не хочу, город. хочу первое. Ладно. Да, все, я а первый. Так, ну, я, как сказал мега-ящик, тики-ящик уже, мега э, э, тики уже получили, остался только получать плак, ящик и... А, В смысле, мне ящик, ящик? Алло, Давай. Два ящика всего лишь, тридцать не будет. Так, Но, вот да плага не мне ящик. Мне, щас, мне. тики. Не тики нету, тики что, не что, будет. Делаете, тики что, уже получили первое сегодня. Место? Да, да, еще тики. Так а, ого, тики я сейчас а а сражаться? Мне благо. Потому что давай тогда Сколько два. Сколько тебе благо? Тебе полин, подожди, тебе полин. Я благо, я второй. Ну второе место. Ты, он, второе это первое. Подожди, отдайте мне ящик. А все, все. Да ящик. Нет, этот я. Это получает Феликс. Давайте это я, я получаю. Вот ты что, я, я, типа, первая... опять летает? М -м. Он должен получить благо, потому что ты сегодня получил тики. Я должен получить тики. Нет, я должен полин. Так нет, погоди, я тогда должен получить благо ну вот и тики. у я тоже... Тихий, вы уже получили сегодня. А, ну давай, обмен. Давай тогда уже обмен. Ещё раз тут... Ударишь меня от... Ящик отдал, бегом. Быстро отдала ящик. Ящик отдала, бегом. Быстро ящик. Истеричка. Давай, бери. Да ты офигела, куропатка? Давайте их Хлойку выгоним, реально. Истерий. А, нельзя, она моя секретарь. Ой, секретарь, всё я считал. Она моя это покушение. Да, пойдем к тебе домой. Я подожду, когда мой Он дом построит, Будем А, мне дом. выпал меч, который у меня уже есть. Так, мы, так, позовите, пожалуйста, вот Нину, позовите Нину, чтобы Нину завтра приехал в город строить, Нино. Чего? А мне, посмотри, ботиночки, да, Блин, ботиночки. почему тебе крутой выпадает? давайте еще одну игру. А у тебя мечик есть? А? У тебя меч есть? Да, у меня есть... Это бесполезно. Надо снизить цены. Ладно, я сегодня... В шахте покопались, квартиру, землю купил, поиграл, оружие новое получил, которое могут отфигарить эту психопатку Где она там... Стой, иди, стой, иди стой, иди Стой, стой, стой. Иди иди вы что, офигели? Кто разрешал оружие использовать а, в городе? Да пош... Вы нарушаете никто... закон 3.5. Так нам а -а -а -а -а. никто и не запрещал. Я да. запрещаю использовать оружие не в, не в игре. Хорошо. Так мы не знали, нам никто мы не говорил. Не вот все вы, слепые. Алё, где мы можем эти законы прочитать? На сайте ком. Ага, телефон мне дай. Да, у нас телефонов даже нет, вы вот даже поставку Ну не купите вам же! Так, блин, вы ну... Идите мы из дома. Почему ваш секретарь входит по чужим да, домам и Почему надо... вы стреляете во время... во время того, как нельзя стрелять? Потому что ваш секретарь нас бьет... Секретарь, во не стреляйте, не ходите в чужие дома. Еще одно использование оружия будет штраф. Тупой мэр. Ладно, на этом будем заканчивать. раз Подписывайтесь на мой канал. С вами был я. Адриан. Всем удачи и всем пока-пока.